Лайк, Колеса автобуса крутятся, крутятся, крутятся! Колеса автобуса! А мы по кочкам прыгну, да прыг, прыг да прыг, прыг, да прыг а мы по кочкам прыгну, да прыг, всю дорогу с нами по пути. Автобус заходи, давай, с нами не зевай. Песню подпивай, давай с нами по пути. Автобус заходи, давай, с нами не девай, песню подпевай, давай. Бжик, да бжик, а щетки автобуса, бжак, да бжак, всю дорогу. А фары светят, мрррк, да мрррк, мрррк, да мрррк. Да а фары светят, мрррк, да мрррк, всю дорогу. С нами по пути, hey! в автобус заходи, давай, с нами не зевай, hey! песню подпивай, давай, с нами по пути. Hey! в автобус заходи, давай, с нами не ну, подпирай, давай. А что это за аттракцион это большая большая труба Большой. да и там можно на ней прыгать прям. или нельзя а что это такое это водный аттракцион, да. аттракцион в аттракционе да. это то есть ты катаешься по воде ничего себе ничего себе пойдем дальше покатаемся попозже конечно идем дальше а, да, на этом... О, тут, смотри, динозаврики даже... Да, не работает. Да. Всю дорогу, а фары светят, сморк, да, сморк, сморк. Смотрите, лайк, подпишитесь. Масочку обозникать. Ма, украчившие, маленькие крочечки, смотри. Да? Смотри, какие крошечки. О, смотри, какой кролик. Какие лапки. Маленькие крольчатки, да? Ой, да. Сейчас мы нашего гонщика а где наш познакомим. <свят> а Гонщик, смотри, какие маленькие. Мам, а можно я этого поглажу маленького? А как же ты пролезешь? Гонщик, смотри, твои сородичи. <свят> О, а черный какой хороший, смотри. Ой, а то смотри, что тот делает. Ой, что смотри, на как? Ты нашла а отверстие? Как ты вообще, конечно, нас нагрёшь просто ходячий. Там просто хозяйка. Я уверена, что так сделать нельзя было. Ой, смотрите, какой. Ой, какой. Смотрите, какой. Какой жирный кром. А смотрите, какой я нашла. Какой большой, да? Катя, иди сюда. Иди смотри маленький. У слишком большой есть. Иди маленький, смотри, что делать. У тебя большой ролик, Катя? Смотрите. Кончик, смотри, какие зайцы. Как блестой. Гонщик, смотри. Ой, ой ушко сержит. Гонщик, будешь знакомиться? Ой, они тоже бананы едят. Смотри, Катюк. Тоже бананы едят? Mm -hmm. Да. Ой, смотри, что Ты Это, видишь? Это, соль, Жирух. Как крорики. Кончик тебе нравятся твои друзья, Очень скажу, очень нравится. Нет, ты теперь Как сюда? Девочка Да, как дела? Расскажи. Лису? лису, лису еще. а, -а, -а. Да, Это кожа и называют лисой. Да. Да, она казалась, что ее так называют. Ты видела больших кроликов? Видела. И как они? Они спрятались? Пап, ой, бодрый, маленький, Пап, смотри, маленький, Смотри, Пап, маленький. Смотри, маленький ходят. Да. смотри, смотри. Их четверо кратчат. Четверо? Вот, вот Четыре здесь. кролика, маленьких. Да. Маленькие. Вау.